Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Хочу вам предложить связать со мной вот такую вот корзинку. Вязала я ее из акриловой пряжи. Метраж пряжи 100 граммах 300 метров. В качестве уплотнителя я решила попробовать взять вот такую вот трубку. Это трубка ПВХ пищевая диаметром 3 миллиметра когда я ее вязала я поняла что лучше взять белый шнур 3 миллиметра сердечником и обвязывать я покажу как я ее вязала если вам понравится повторяйте вяжите ручку я сделала синюю изначально я хотела сделать как бы ручка это небо и Провязать несколько рядов разноцветной пряжей, чтобы была бы радуга. Но ручка не выдержала, начала сгинаться. Пришлось отказаться от этой идеи. Также я использовала божьи коровки. Мне очень нравятся эти насекомые, красивые, яркие. Мне кажется, они очень подходят к этой теме. Одуванчики, цыплята. Присоединяйтесь, вяжите со мной. Ну, еще хочу повторить, что вот эта трубка, это у меня был эксперимент. Хотите, тоже попробуйте связать, использовать в качестве уплотнителя трубку. Но все же, я повторюсь, лучше взять шнур. Все, приступаю к вязанию. С кольцом и горами. Вязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затягиваю кольцо и смыкаю. Ставлю маркер. перед тем как ввязывать трубку я ее немножко срезала вот чтобы она постепенно в кольцо вот так вот ложилась так вот срезала постепенно видно вам я думаю как Вот так где-то Три сантиметра. Вот теперь я начинаю ее ввязывать. Отвязки я буду вязать восемь прибавок. Значит, каждую петлю по два стол по два столбика без накида.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 Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать. В первом ряду шестнадцать столбиков без накида. Второй ряд я вяжу один столбик без накида. Прибавка. Так я провязываю по кругу восемь раз. Толик припавка. Закончила я второй ряд. Во втором ряду 24 столбика без накида. Третий ряд. Я вяжу 2 столбика без накида. Прибавка. Так я провязываю 8 раз. 1, 2, прибавка. один, два, прибавка. Провязала я третий ряд. В третьем ряду тридцать два столбика без накида. Начинаю за четвертый. В четвертом ряду я вяжу три столбика без накида. Прибавка. Так я провязываю по кругу восемь раз. Один. Два. Два. Три. Делаем припаску. закончила я четвертый ряд в четвертом ряду сорок столбиков без накида пятый ряд провязываю 4 столбика без накида прибавка так я провязываю 8 раз закончила я пятый ряд в пятом ряду 48 столбиков без накида шестой ряд я провязываю 5 столбиков без накида прибавка так я вяжу 8 раз по кругу Закончила я шестой ряд. В шестом ряду у меня 56 столбиков без накида. Седьмой ряд. В седьмом ряду шесть столбиков без накида. Так я провязываю восемь раз. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, прибавка один, два, три. четыре, пять, шесть, прибавка, один, закончила седьмой ряд седьмом ряду 64 столбика без накида восьмом ряду я вяжу 7 столбиков без накида прибавка так я повторяю 8 раз 9 ряд 8 столбиков без накида прибавка так я провязываю 8 раз и Десятый ряд. Вяжу 9 столбиков без накида, прибавка. Так я провязываю 8 раз по кругу. Закончила я 10 ряд. В 10 ряду 88 столбиков без накида. С 11 ряда я буду вязать зеленой нитью вязываю и вяжу 10 столбиков без накида прибавка так я провязываю по кругу 8 раз и Закончила я одиннадцатый ряд в одиннадцатом ряду 96 шесть столбиков без накида. Двенадцатый тринадцатый ряды я вяжу без прибавок по 96 столбиков без накида. Закончила я одиннадцатый ряд в одиннадцатом ряду девяносто шесть столбиков без накида. Двенадцатый ряд провязываю девяносто шесть столбиков без прибавок. закончила я двенадцатый ряд провязав 96 столбиков без накида тринадцатый ряд я провязываю пять столбиков без накида прибавка так я вяжу по кругу шестнадцать раз один 2 3 4 5 прибавка еще повторю так 15 раз закончила 13 ряд в тростов ряду 112 столбиков и в четырнадцатом ряду я провязываю сто двенадцать столбиков. вязала я 14 ряд 112 столбиков без накида так меняю нить на белую Вот эту белую я отрезаю а впоследствии в конце работы в работе я ее спрячу Белую. И провяжу 4 ряда по 112 столбиков без накида белой нитью. Провязала я 4 ряда по 112 столбиков без накида. Ну и еще провяжу 3 ряда, так как это, думаю, мало будет. Всего нужно провязать 7 рядов по 112 столбиков без накида белой пряжей. закончила я вязать 7 рядов по 112 столбиков без накида приклеила аппликации связала в конце видео покажу как я это делала сейчас я буду делать ручку ручка у меня будет длиной 26 28 сантиметров так вот у нас начало ряда от начала ряда я отсчитала 56 столбиков без накида Отметила 56-й столбик маркера. Так вот, так вот я закрепляю. Ручку на 57 столбике, вот так вот, чтобы она никуда не делась, и вот так вот прикидываю, сколько мне нужно будет трубочки для обвязки. Вот в этой стороне. Вот так смотрите, я делаю вот тут я перекинула, тут закрепила и возвращаюсь назад. К началу ряда вот так вот тут закреплю прищепочкой канцелярской вот так вернулась я с трубочкой на начало ряда И вяжу трубку в пятьдесят столбиков без накида. Вот буду так вот провязывать по этой стороне. Пять. Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть провязала я 56 столбиков без накида дошла вот до ручки дошла до ручки да так теперь я перекину этот хвостик на вот эту сторону там где где у меня рабочая петля у меня ручка будет двойная из двух трубок так Зафиксирую я ее так вот изолентой. При желании можно всю ручку обмотать скотчем, но я этого делать не буду. Я просто для фиксации использую изоленту, а потом во время вязки буду постепенно ее убирать. Вот так, по всей длине сделаю фиксацию. такая ручка вот эту трубку она... я вот так вот перекручу потому что по-другому это будет никак но когда вот обвязка она не будет заметна что она тут крест на крест так фиксирую я трубочку с прищепочкой вот так и продолжаю ввязку мне еще нужно провязать 56 столбиков без накида Оставшиеся пол ряда один, два. Три, четыре. Провязав 37 столбиков, я буду обрезать трубку. Вот трубку. Мне нужно ее обрезать по длине. Какая-то вот, прикинуть, какая она должна быть, сколько там, сколько мне надо, прикинуть, сколько мне нужно и срезать. Как я начинала вязать вначале, чтобы было постепенно, постепенно вязывать, и также постепенно заканчивать. Режу я трубку вот так вот пополам, где-то сантиметра два, вот так раздваиваю трубочку. даже побольше сантиметра два с половиной, чтобы это было, чтобы мы, чтобы вязка была не сильно грубой заканчивалась. Вот так, вот эту сторону, вот нижнюю, я срезаю. Вот. И вот так постепенно вяжу чтобы она ну, чтоб аккуратно закончить вот. вот так я думаю видно так вот так вот я обрезала и продолжаю вязать до конца ряда Соединяю соединительными столбиками и обрезаю нить. Вот так. Я закончила обвязкой белой нитью. Теперь я обвязываю ручку. Ручку я обвязываю синей нитью. Так я обвязываю ручку до конца. Все, обвязала я до конца. Так, вот такая ручка. Все фиксаторы я сняла когда обвязывала так а теперь я ввяжу край корзины зеленым цветом так начиная вот тут рядом с ручкой вот, вот эти петли которые находятся под ручкой. Вот 4 петли. 1, 2, 3, 4. В каждую петлю я буду провязывать по 3 столбика с одним накидом. Именно в эти 4 петли, которые находятся под ручкой. Соединяю нить. Вяжу 3 столбика воздушные петли подъема в эту же петлю ввязываем два столбика с одним накидом в следующую петлю три столбика с одним накидом один два В третью петлю один два три четвертую петлю три столбика с одним накидом один два дальше я буду вязать да вот вот до этой ручки в каждую петлю по два столбика с одним накидом Один, два. Следующую петлю два столбика с одним накидом. Один, два. Следующую. Один два и так я вяжу до вот этой ручки потому что в эти опять 4 петли под ручкой я тоже буду вязывать по 3 столбика с одним накидом значит вяжу вот до вот этой петли вяжу по два столбика с одним накидом Довязала я до ручки, и опять, под вот эти 4 петли под ручкой, я обвязываю по 3 столбика без накида. 3. Так, следующую петлю три столбика с одним накидом 3. В третью петлю три столбика с одним накидом. 1. и в четвертую петлю три столбика без накида один два оставшиеся петли я ввязываю по два столбика без накида до конца этого ряда Провязала я один ряд обвязки корзины. Второй ряд я буду вязать тоже столбиками с одним накидом, только в каждую петлю по одному столбику. Вяжу три петли подъема и вяжу каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Провязываю до конца ряда. Закончила я второй ряд обвязки. Теперь мне нужна иголка с зеленой ниткой. Я буду здесь вот так вот пришивать. Так я делаю. Я это дело для того, чтобы спрятать вот эту вот, вот синюю ручку, чтобы было все зелененькое вот так. Так корзину я закончила. Дальше я вам покажу, как я вязала эти аппликации и приклеивала.